Привет, земляне! С вами Брис. С вами Брис. Ну вот, только тебе на стриме напомнили, что ты не портишь приветки, как ты решила испортить привет. Да, и мы пришли с миром. А кто мы? Мы, Брис и Перпи. Ты же не сказал, что ты Перпи, ты сказала и Брис. Две Я... Брис? Да, сегодня с вами Две Бриз. Хороший Бриз, расскажи, что мы сегодня делаем. Сегодня мы рассказываем Стори таймы которые вы так обожаете. Сегодня у нас будут стори таймы на тему лагеря. Будем рассказывать, как мы в лагерях косячили, как в лагерях нам было очень весело, либо очень грустно, либо мы были забулены, либо мы сами кого-то boliли, либо мы дружили, либо мы занимались... Ну ладно, Бриз, расскажи, что ты там делал. Okay. Так, моя история про лагерь была в далекие годы, когда мне было 12 лет. <с. далекие годы, когда мне было 12 лет. Сейчас мне, кстати, 13. <с. Короче, был лагерь, он был в другом городе, но не так уж далеко от города моего. Но в любом случае, меня родители туда навещать не приезжали никогда. Я там была типа 3 недели, и за 3 недели меня там ни разу не навещали. Ну, вообще-то звучит отлично. Хотя, наверное, в том возрасте это такое, ну... Ощущение, что тебя все бросили Вот к соседке Маши приезжали а Ко мне нет, но нет, но честно говоря я обрадовалась Ну типа да, на самом деле я не радовалась Потому что э, первые дни Когда я только приезжала в лагерь Я, ну типа вот несколько ночей Я обязательно должна была плакать Потому что новые люди, незнакомое место Все так смотрят Тем более я еще всегда была самая мелкая в лагерях По каким-то причинам э, И поэтому мне было, ну довольно-таки дискомфортно То, что еще ко мне мама не приезжает А она обычно первые дни, ну более-менее как-то меня навещала. Но знаешь, я вспомнила, у нас тоже лагерь был в другом, ну, городе. Мама ко мне, конечно, приезжала, но, типа, ехать туда довольно далеко. Довольно странно, ну, что ты хотела, чтобы тебя навещала мама, потому что, да. Я любила свою маму, плюс я очень тяжело сходилась с людьми, и я, наверное, только после ну, трех-четырех дней находила друзей, типа, не Нет, не не стала, нет, я тебя дня. понимаю, без проблем, просто все же, родителям все-таки неудобно ехать, а так далеко, они как бы сбагривают своих детей, в лагерь, для того, чтобы ездить к ним каждый день. Ну, сейчас я это понимаю. Эта история о дружбе и о предательстве. Была там одна девочка в моем отряде, в моей комнате даже. Мы с ней спали рядом. И эта девочка, она была, по-моему, на год меня старше. Ей было 13, а мне было 12. И мы, ну, вроде как, более-менее подружились в силу того, то, что у нас был одинаковый возраст и там увлечения тоже были одинаковые. Да просто она, типа, была такая ну, типа, прям очень общительная, а я просто, ну, просто вот меня взяли в охапку какие-нибудь общительные люди, я как бы уже с ними дружу, у меня там особо вариантов не было. Вот, так получилось, что через некоторое время, ну, я вообще в, в этом возрасте в лагере нравилась всем, со мной все дружили, все общались и как-то все еще более снисходительно ко мне относились. Мама еще сказала, что это потому, что я в детстве была такой милой и невинной, что все боялись меня как-то за потому что я типа такая маленькая и миленькая ты маленькая и миленькая как же в это тяжело поверить сейчас да, Я была такой маленькой пусечкой. Меня постоянно трепали за щечки даже 14-летки. Короче, да, так и было. Вот, так получилось, что эта девочка, она была, ну, скажем, довольно-таки капризной. Потому что она была из богатой семьи. К ней, кстати, постоянно приезжали родители. Они постоянно привозили ей кучу-кучу вкусняшек, какие-то ништячки. Мы с ней всегда вместе потусили. Я там ела ее еду, короче Субтитры <laughs> Но она со мной делилась вкусняшками. Она даже мне подарок, помню, подарила. Она попросила у родителей ластик красивенький. И мне его подарила, Потому что я в лагере, типа, рисовала. Но мне, короче, ластик на карандаше и Она мне его подарила, типа. Это так мило. Но в чем прикол? В чем прикол, рассказывать? Через неделю ее начали булить. За что? Потому что она была, ну скажем так, своенравная. Она много капризничала, хотя и относилась ко всем, ну, типа, нормально, но. Но потому что ей иногда что-то не нравилось, она могла, типа, это высказать, начать, там, устроить истерику, типа, убежать. Но при этом она была довольно, ну, так же, как и я, она была мелкая, и поэтому она, ну, не могла как-то противостоять детям постарше. Но... Я понимала, что ее Немножечко булят, потому что Со мной общались нормально, и типа Мне это говорили напрямую, что она никому Типа не нравится здесь Я такая, ну ладно, окей, типа я понимаю Но участвовать я в этом Дерьме, ну типа не собираюсь, потому что Эта девочка мне нравится, типа я с ней дружу Я с ней отлично, нормально, типа Беседую, но ей я тоже не стала Говорить, что она Не нравится здесь многим людям Потому что она этого Вообще не понимала, то есть она думала что она вся такая душа компании или типа того. Даже помню были моменты отдельные, когда я, с... я могла, например, в столовке сесть между ней и девочками, которые ее недолюбливают. Почему ты раньше плодка хорошая, сейчас ты не такая хорошая? Потому что никто не дарит мне ластики. Я тебе могу подарить ластик, очень. Хочу. Шо тебе на почту отправляешь? Самое странное, что произошло, было уже где-то под конец, когда она начала понимать, что э, люди ее недолюбливают, ей что-то сказали, когда меня не было рядом с ней, и, видимо, сказали что-то очень нелицеприятное, потому что я так и не поняла, потому что она была вся в слезах и соплях, и она там чуть ли не давилась, чтобы мне что-то рассказать, но я так ничего не расслышала. Да, я очень хороший подруга, да, пожалуй. <laughs> и э, в процессе ее истерики она, короче, взяла и наехала на меня, мол, то это я не даю ей сближаться с другими ребятами, и из-за этого они типа о ней думают плохо, потому что я, видите ли, там сажусь между ними и ней, типа там э, пытаюсь как-то ее больше с собой таскать рядом, чтобы мы вдвоем всегда ходили. Хотя когда я оставил ее одну, вот на нее наорали, и а она сейчас сидит и давится соплями. Типа. Ну блин, а, ну, <смех> не понимаю так, знаешь, я буду вот человек, который привязан обычно ну, к какому-то там конкретному человеку, либо к компании. И меня оставить одно, это скорее всего у меня будет истерика, что меня оставили одну. Даже если меня там никто не будет булить. Я просто. Я ленивец, который. <смех> На человека и катается на нем. <смех> поэтому я не понимаю ее претензий абсолютно. Ну вот, типа, из-за того, что я с ней ходила, и из-за того, что ее плохо узнали, она считала то, что теперь ее все не любят из-за меня, потому что я ее везде с собой только таскала. Вот. Умные мысли преследовали ее, но она была быстрее. Да, да, да, да. Ну, короче, мы с ней на этой почве поссорились, потому что меня это выбесило, потому что я так сильно старалась, чтобы она провела комфортно эти дни, но при этом получилось по жопе нагоняй получила, блин, ну я такая думаю, блин, возможно, типа другие были правы и мне не стоило за ней так сильно, ну ухаживать просто потому что она подарила мне ластик, продалась за ластик в общем, мы с ней в итоге поссорились, но хочу сказать, что эта история закончилась хорошо, потому что сразу перед отъездом, когда мы уже все должны были прощаться, она все-таки подошла ко мне и извинилась, и сказала, что э, это были одни из самых лучших дней, которые она проводила в лагере, и что она на меня не сердится, и что она, типа, все понимает, и а я сделала. Хоть мы два дня ходили порознь, и вообще не разговаривали, и даже было такое то, что у меня там вещи пропадать начали, но это типа все не важно. Потом она сказала: типа, что все окей. Типа сори, так и так. И даже когда мы уже разъехались, мы обменялись страницами ВКонтакте, и она подарила мне платный подарок ВКонтакте. Оу, нифига. Да, и написала огромные-огромные э, комментарии с извинениями и с тем, что она меня любит и что она хочет всегда-всегда со мной дружить. Но мы, типа, после этого не списывались, но да. Ну, довольно мило. Оказывается, ты такая хорошая с другими людьми. Интересно, почему ты со мной не такая? Неправда. Может быть, ты тоже как эта девочка многого не знаешь. Сука. Ей от меня не так сильно есть наверное. Не все герои носят площади. Мила, в чем про буллинг? Я, естественно, никогда не была за буллинг. Я лично никого никогда не болела, Но ну, ты сказала, что типа эту девочку там булили, да, скажем так. Ну, нелестно отзывались они. И я просто вспомнила: у нас был в лагере один пацан, с которым, ну, вообще никто не общался. Его, ну, тоже все постоянно там обзывали. И я тогда, я, короче, не понимала, в чем дело. Но я просто не в это, Ну, мне просто не с кем было общаться, ну, не до такой степени. Я просто любила посидеть одна, и мне этот пацан просто был неинтересен. Но как-то так получилось, что я сидела качалась на качелях, и вот рядом он пришел сел на другие качели качаться. И я поняла, я поняла в один момент, почему все его избегают. Короче, он не мылся, вообще. В смысле не мылся? С момента приезда вот, в лагерь он вам... не мылся. Он ходил в грязной одежде, у него были вот глаза грязные. Знаешь, вот когда ты проснулся, у тебя есть вот эта хрень в глазах. А в этих, блин, фу. Ты, да, идешь умываешься, и ты хороший человек. Но он даже не умывался. То есть он ми минимум, вот казалось бы. То есть руки он не мыл, не подмывался, ничего из этого не делал. И я такая, теперь я понимаю все, братан. И просто молча, молча ушла. Но, как молча, я типа встала. И он такой, типа, эй, что-то от меня хочет, Такая, типа, ну я покачалась и ухожу. Ну, или что-то такое и он начал на меня наезжать, что вот все образы. Я так говорю, ты не умывался сегодня, он такой, ну да, я четко. И я молча ушла, он вот так и не понял. И как бы, ну еще раз говорю, буллинг плохо, но знаешь, с такими конкретными людьми, ну а как по-другому общаться? Я думаю, ему говорили много раз прямо, но да. Ну, в общем, такие вот истории Если вам интересно было, то обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наши сольные каналы Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Инстаграм Не подписывайтесь на ТикТок А если вы хотите, чтобы мы Рассказывали больше историй Про лагерь и хотите побыстрее их узнать, то вы Можете стать нашим Спонсором Вот наши спонсоры точно мылись в лагерях И их никто не был Наш Спонсоры моются. Будьте какая же спонсор. На этом все. Всем пока.